Оп, убил лидера. О, нихера хера я каткадер. Всем привет, с вами я Крафтон Геймс, и сегодня мы поиграем в Стендов 2. По просьбе одного из подписчиков, полковника, Которая, собственно, и подкинул мне эту идею. Если вы хотите, чтобы я сыграл в какую-то игру, которую вы знаете и любите, то пишите в комментах. Я обязательно ее сниму. Я сразу выберу командный бой. Я перед этим немного поиграл. Потому что я довольно давно не играл. В сендов Я вообще не играл в него Последние месяца три. Вспомнил, когда мне подписчик написал в комментах Затяжил сразу Ой. Это вообще самая моя нелюбимая карта Потому что меня здесь все валят только так Я раз больше люблю одного убили шли пугает меня собственные союзники Боюсь отсюда выходить. Блин. Так. Так, не пойдет, вы что? Не это... Гости. Не заметил, вот, выходит из-за углов. Чуть-чуть не дотянул. Я его хотел на реакцию взять, но что-то не получилось у меня. Этого тоже не заметил. Нет. Вообще какая-то такая проблема с восприятием игры. я врагов в упор могу не заметить. Блин. Ну вот опять же. я и говорю? Мне браво больше нравится. А где у нас. сейчас на ней попробую там ладно вот это еще фильм был не то Как он целится, я не пойму. Просто... У него снайперка хотя. Минус один. Не пугайте меня так в дворе Звучит Пятнадцатый Так, я вообще... Вообще на каком месте? Мне интересно Опа Назад чуть-чуть чуть-чуть перезарядимся блин ну-ка сейчас погоди те вот так сделаем а вапер просто от бога а вапер и ч не скажешь да вы ч мы за снайперками так а? Крыса. Я с одним я он подбегает и убивает меня. А не пошел бы ты нахер, слышишь? Сейчас на левую, левую сторону пойду, через неё пройду вот сюда, гениально, просто. Если бы, блин, управление вроде нормальное, а иногда так подлагивает, вот возьму нафиг и нож. Возьму. Что за хрень? Надо было счет. таки к. Цинусик по Папа. Папа. Не убийство главное засчитали, а остальное как-то не важно. У нас.. У нас очков меньше. Ща. Йоперн. вы все с ходите? Вы пер. А в ПЭШники идем. Тинтушани, ебай. Тихо. Подпрыгнуть не успел опять. Подгорает капец. какой у меня пинк что я нажимаю прицел уже начинаю меня убивают так и что я получаю я на последнем месте короче хотя по очкам я прикодиму а, об этом Обхожу и получаю я нихера. Супер. Я обожаю эту игру. Как у Чейбахина в Давай эту оружку оставлю. А, гонка выдвижений точно. Минус один. у лидер, Уху. стрельба. По ногам стреляю, как придурок. И пытаюсь их таким образом убить. Гениальная тактика. Хотя у меня обапых и Мам, там...